здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 23 по 29 ноября на фоне предыдущего месяца относительно спокойная неделя многие ощущают прилив жизненных сил и энергии появляется определенность легче решаются задачи повседневные вопросы Успешны любые начинания. Появляется желание действовать, проявлять свой творческий потенциал. Энергии планет способствуют финансовым улучшениям, благополучному решению имущественных и материальных дел. Не откладывайте на потом все то, что можно сделать в течение этой недели. Так как с 30 ноября начнется коридор затмений, это период, когда происходят искажения по всем сферам жизни более подробно смотрите видео на моем канале 23 ноября в понедельник растущая луна в рыбах в соединении с нептуном ретроградным и гармоничном аспекте с меркурием с одной стороны ясное и рациональное мышление становится затруднительным повышенная чувствительность сентиментальность заблуждение и неверная оценка происходящего приводят к запутанным ситуациям во взаимоотношениях с близкими людьми. Также возможны ошибки в тех сферах, где необходим логический подход и точный расчет. Замедленная реакция на происходящее, замедленность мышления могут стать причиной неудач в деловой деятельности. Трудно учиться, воспринимать новую информацию. Многие склонны к углублению себя, мечтаниям, фантазиям и самообману. Берегите нервную систему и ноги. Возможно, обострение заболеваний, связанных с переохлаждением, с повышенной нагрузкой. Не планируйте во время этого транзита поход к врачу. Большая вероятность получить неверный диагноз или неправильное лечение. С другой стороны, в этот день творческие люди обретают вдохновение, повышается чувствительность к космическим ритмам, усиливается интуиция, чувствительность к тонкой гармонии. Появляются предчувствия, вещи сны. Позитивные и негативные потенциалы этого дня оказывают влияние на ваше мировоззрение, на способы самовыражения, идеи, воспринятые или порожденные вами, распространяемую и получаемую информацию. А также это день, когда возможны инсайты, озарения, приходят идеи, планы относительно исследований и изобретений в применении новых методов. 24 ноября вторник. Растущая Луна в рыбах до 17.04 по киевскому времени. После чего переходит знак Овна. Луна в гармоничных аспектах с Юпитером, Плутоном, Сатурном. Меркурий в Скорпионе в гармоничном аспекте с ретроградным Нептуном. Позитивный потенциал дня дает возможность на основе прошлого опыта развить технические, дизайнерские и коммуникативные навыки, а также воображение, духовность, интуицию и более высокий уровень мышления. Все это с успехом можно применить в сфере образования, компьютеров, иностранных языков, информационных систем, издательского бизнеса, распространения и передачи информации, рекламы, усовершенствования систем, связи и оборудования, торговли и коммерческих предприятий. Негативный потенциал дня вносит путаницу и дезорганизацию, порождает недостаток внимания к мелочам, умственную ленность, отрыв от реальности, явный обман и самообман. В этот день с трудом удается эффективное соблюдение графиков, планирование работ, а также своевременное ее выполнение. События, связанные с соседями, братьями, сестрами, коллегами и попутчиками могут породить хаос. Странные или таинственные ситуации, но вместе с тем вызвать прилив вдохновения и одухотворенности, желание разгадать тайны, запутанные ситуации, тем самым повысив уровень осознанности, период Луны без курса с 12.44 до 17.04 по киевскому времени. Этот интервал времени не подходит для начинаний, попыток решения актуальных вопросов, важных встреч и поездок. Венера в Скорпионе в оппозиции с Черной Луной в Тельце, поэтому в течение дня не стоит заниматься финансовыми делами, так как увеличивается количество махинаций с деньгами и имуществом. Отношения накаляются, любое слово и действия воспринимаются гораздо острее. Отсюда склонность к драматизации. Проявлению ревности. Игнорируются любые запреты. Страсть затмевает абсолютно все. Люди ищут новых острых ощущений. И поэтому могут позволить себе то, что может разрушить существующий брак или партнерские взаимоотношения. Но это хороший день для творческих людей. Особенно писателей, художников, поэтов, музыкантов. Логически не получится решить текущие проблемы. Только творческий подход поможет избежать неудач в нынешних обстоятельствах. 25 ноября, среда, растущая луна вовне, расходящийся гармоничный аспект Солнца, исходящееся соединение с Марсом способствует увеличению физической и психической активности. Люди становятся более импульсивными, предприимчивыми и инициативными. У многих появляется желание первенствовать. Возрастает азарт. Это день спонтанной деятельности, для которой характерно стремление немедленно реализовать все идеи и замыслы. На первый план выходят личные интересы. Возрастает стремление навязать собственную волю другим, особенно у представителей огненных знаков зодиака – Овен, Лев, Стрелец. А это может приводить к спорам, ссорам и необдуманным поступкам. Дети же становятся более подвижными, непослушными и склонными игнорировать любые указания и запреты. У них повышается интерес к новому, неизведанному, а чувство опасности и инстинкт самосохранения притупляется. Многие становятся более возбудимыми, нервозными. Любые задержки или несогласованность вызывают в них беспокойство и раздражение. Вибрации дня, обусловленные энергиями планет, порождают нетерпение, желание быстро достичь желаемого. Также усиливается недовольство существующими порядками, нормами, правилами, ограничениями. Положительный потенциал дня в том, что увеличивается подвижность, появляется тонкость восприятия, особая чувствительность к информации, легко устанавливаются связи интуитивно чувствуются все положительные и отрицательные аспекты происходящего 26 ноября четверг растущая луна в овне в напряженных аспектах с плутоном юпитером и сатурном не способствует спокойствию определенности и стабильности возврат к старому воспоминания приводят к появлению мрачных мыслей у многих особенно у людей обладающих властью усиливается чувство собственной значимости появляется некоторая надменность желание получать других с начальством возникают конфликты руководитель хочет чтобы его все оценили такого замечательного разносторонне одаренного возникает потребность во внешней атрибутике, пышности, помпезности, появляется ненасытность, неуемность. Людей тянет к чему-то далекому, несбыточному, престижному, романтичному. Подчиненным хочется прояснить отношения с начальством. Неконтролируемая активность, желание всего и как можно больше, нетерпимость к чужому мнению может испортить благоприятные возможности текущей недели. Многие недовольны своим положением в обществе. Возможны митинги, протесты. Людей объединяют убеждения в том, что все начальники и правительства нехорошие люди. Повышенная эмоциональная возбудимость, перехлест с растей, стремление внушить людям свою точку зрения приводит к конфликтам и нервному перенапряжению, головным болям. У людей, думающих и адекватных, происходит мобилизация внутренних резервов на фоне существующей кризисной ситуации. Уединение и тишина способствуют эффективной работе. Удается подметить то, что раньше казалось несерьезным, даже то, на что раньше внимания бы и не обратили. 27 ноября пятница. Растущая Луна в Тельце в соединении с ретро и Черной Луной, оппозиция с Меркурием. Луна в Тельце сильная, имеет статус экзальтации, но поражение кармической негативной точкой черной Луной видоизменяет ее естественный энергетический поток, что носит в ее проявление несвойственные ей качества. Влияние Луны на чувства и поступки людей очень серьезно, потому его нельзя недооценивать. Луна символизирует инстинктивную природу человека, способы ее проявления, реакцию на внешние воздействия, способность к адаптации. Черная луна — это точка лунной орбиты, производная луны, та часть инстинктивной природы, которая стремится как можно глубже вовлечь человека в материю и задержать его развитие. Когда символизируемые луной качества попадают под влияние черной луны, Усиливается эмоциональная неуравновешенность, инстинкты становятся неуправляемыми. Люди легко поддаются всеобщей панике, становятся внушаемыми, легко подчиняются руководству извне. Если же такое отсутствует, становятся полностью дезориентированными. Такое влияние черной луны вызывает нестабильность эмоций, капризность, замедленность реакций. Жизненные силы направляются в основном на поддержание физического существования. Возникает тенденция к накоплению энергии и, как следствие, повышается аппетит. Вы слышите эту информацию, поэтому понимаете энергии дня. И будете способны контролировать ситуацию, не попадете под влияние манипулятора и не будете подвержены панике. То есть от уровня осознанности зависит то, как пройдет тот или иной день. Если вы знаете, откуда идет опасность, неприятности, то вы сможете этому противостоять. Для этого я и делаю общие астрологические прогнозы. Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном, а Венера в оппозиции с ретро-ураном. С одной стороны, осложняется ситуация в деловой сфере, но с другой стороны, это хорошее время самостоятельной работы и деловых решений. Следует думать над финансовыми задачами, развитием бизнеса, деловыми предложениями. Следует воздержаться от претензий, к вашим партнерам. Не стоит демонстрировать свои проекты, высказывать свои идеи. Вряд ли в этот день вы получите поддержку спонсоров или начальства. Поэтому отложите на более подходящее время. Этот день не подходит для обращения в государственные органы. Заявления погрязнут в бюрократии. Рассмотренные дела будут тормозиться не выдаваться не подписываться все затягивается идеи и проекты подвергаются беспричинной критике чаще необоснованной. У удовлетворение просьбу скорее всего будет отказано поездки и путешествия стоит отложить хорошо в этот день побыть дома Отойти от забот и работы. День полезен для наведения порядка в доме, на даче. Для генеральной уборки хорошо подходит, для ремонта. А вот для новых проектов и оформления документов время неудачное. Стоит отказаться от любых дел, которые требуют повышенной концентрации внимания. 28 ноября, суббота. Растущая Луна в Тельце в гармоничном аспекте с Ретро-Нептуном. Меркурий в гармоничном аспекте с Юпитером. Вибрации дня способствуют развитию творческих способностей, реализации замыслов, получению материальных результатов за выполненную работу. В этот день возможны события, улучшающие вашу эмоциональную жизнь, помогающие вам достичь желаемого, способствующие росту сознания и чувствительности. Поддержку вам может оказать женщина, играющая важную роль в вашей жизни. Воспользуйтесь гармоничными энергиями дня для того, чтобы наладить отношения с родителями, детьми. Благоприятный день для дальней и длительной поездки. Установление связи и заключения договоров с иностранными партнерами. Случайная встреча или знакомство может оказаться судьбоносным. Возможно возникновение более прочных эмоциональных уз и обязательств. Удачно решаются семейные и имущественные вопросы. Хороший день для объяснений с любимым человеком, для приобретения автомобиля, оборудования или нового жилья, или для улучшения нынешних жилищных условий. Успех возможен в издательской деятельности. Получение дополнительных знаний и повышение квалификации обязательно принесет материальный результат в будущем. У многих людей появляются реальные перспективы. Хороший день для подписания контрактов, важных и юридических документов, выступлений, связей с общественностью и подходящее время для контактов с правовыми органами. Пробуждается интерес к учебе. Люди хотят узнать новое, поэтому день идеально подходит для проведения тренингов также хороший день для комплексного обследования и постановки на его основе точного диагноза разработки стратегии лечения может улучшиться состояние тяжело больных особенно страдающих заболеваниями органов дыхания 29 ноября воскресенье растущая луна в тельце в гармоничных аспектах с Плутоном, Юпитером и Сатурном. Период луны без курса с 14.48 до 18.16. Усиливаются волевые качества, решительность. А также продвижение своих интересов становится вполне реальным. Можно успешно решить издательские проблемы. Хороший день для проведения каких-то совещаний, мероприятий, онлайн-конференций. Также подходит для наведения порядка в делах, в доме, для организационных преобразований. До начала периода Луны без курса можно решить много задач. Легко привлечь внимание публики, воздействовать на умы, мнение других людей становится важным для вас, в то же время, как вас готовы слушать. Поэтому на первую половину дня хорошо назначить выступления, вебинары, онлайн-мероприятия, обсуждения. Вопросы распределения доходов, совместных ресурсов, налогов становятся актуальными. При необходимости вы можете получить совет или реальную помощь и решить финансовые задачи могут стать актуальными вопросы алиментов, наследства, распределения бюджета. Хороший день для качественных преобразований в деловых партнерских взаимоотношениях, для переоборудования и составления планов на, может быть, какие-то реорганизации на производстве или в офисе. Все важные дела нужно начать в первой половине дня, так как во время холостого пробега Луны ну, и любые начинания не принесут результата. Но, кстати, на периоде Луны без курса хорошо что-то завершать. Поэтому воскресенье достаточно такой ресурсный день, когда можно многое сделать в зависимости от того, что вам нужно, что наиболее актуально. Также в этот день улучшается состояние людей, имеющих серьезные заболевания. Удачно решаются многие домашние проблемы, особенно касающиеся безопасности и оформления жилища, отношений с дорогими женщинами. Хороший день для налаживания отношений в семье. Вы можете получить возможность улучшить условия проживания. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду рада комментариям. Если не сложно, сделайте, пожалуйста, репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.